19 июня президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что его страна, в ответ на действия Киева, отказалась принимать авиалайнеры с Украины. Об этом глава белорусского государства сообщил в ходе общения с коллективом Второй городской детской клинической больницы Минска: у президента спросили, каким будет транспортное сообщение, учитывая внешнеполитическую обстановку для выезда на отдых в другие государства. Белорусский лидер считает, что лучше отдыхать в своей стране. Однако он не видит ничего плохого, если кто-то хочет слетать в отпуск с детьми в Сочи или Батуми, Грузии, на турецкое побережье или отправиться к южным морям. Что касается Турции, ну вы видите, как гадко поступила Украина. Вот смотрите, мы здесь спасаем их людей и будем спасать, люди ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Но нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их, чтобы попасть в Турцию там и дальше» ответил Лукашенко на вопрос одной из работниц медицинского учреждения. Он обратил внимание, что турецкие авиакомпании пока продолжают летать напрямую, но уже ведутся переговоры. Президент подчеркнул, что нужно создать равные условия для белорусского авиаперевозчика «Белавиа». «Иностранные самолеты должны летать такими же маршрутами, как и белорусские борты. Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украиной не будем просто принимать самолеты», добавил он. Лукашенко уточнил, что если кто-то захочет слетать в Барселону, Испания, то их доставят туда и привезут обратно через Москву. Однако на фоне непрекращающейся пандемии COVID-19 он советует находиться в родной Беларуси. Напоминаем, что Украина с 0 часов ровно 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Киев запретил украинским авиакомпаниям осуществлять полеты в белорусском воздушном пространстве, а пограничникам приказали прекратить оформление пассажиров, направляющихся в Беларусь или из нее.